Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня я вам покажу баг, ну как баг, способ не потратить ни авоконца, ни кристалла на дорогих продуктах. Собственно, в этом новом событии, как его, Гринчил, вроде не знаю, поэтому вот, и это идея, внимание, внимание, это идея, которую могут снять все. Нету ни первого, ни второго, ни третьего, ни десятого. Ни двадцатого, ни сотого там никого нет. То есть, ну, в таких идеях, ну, будет тупо говорить, что ой, я первое снимаю, ой, ой. Ну, как бы, да, это тупо будет звучать. Поэтому... Я снимаю, и вы не пишите, что то блогиат. Я вам уже по поводу идеи сказала. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и мы так, для этого бага вам понадобится два телефона, неважно, какой будет другой телефон, планшет, мамин телефон, вообще неважно, без разницы. На первом телефоне вы заходите на свой аккаунт. На втором телефоне вы создаете либо другой аккаунт, либо заходите на свою копилку на которой есть алмазы и кристаллы или алмазы короче называйте как хотите алмазы и эвакуинцы. Вот. и сейчас я себя позову с копилки потому что я уже там с другого я уже тут там вот мне пришло приглашение и мы его принимаем Заходим на локацию. У меня на копилке, кстати, 80 кристаллов и 405 Coin. Вот. Говорю к сведению. Не надо мне просто там писать в комментариях. Информативно. Конечно, это информативно. Итак, вот. Здрасте. Здравствуйте. Так, я подхожу к боту. И привет! До ну, пока. Посмотрим, что ты можешь с этим. Болгарский перец и специальный соус. Итак, значит, я бегу к грилю. Там что нам надо-то? Итак. Вот. Собственно, давайте последим вот за этим. И вот. И бери, бегем, бежим, бежим, бежим, господи. Бежим к грилю. Господи, ну что так долго? Вот. Вот, собственно говоря, закрываем. Табличка эта вылезла опять, господи. И специальный соус. Специальный соус нам надо так, вон тут так, берем специальный соус и так, идем к грилю специальный соус к грилю вот добавить специальный соус и приготовить ой, господин ой, ой Такая. приготовить овощной шашлык взять мне получился овощной шашлык итак мы сейчас берем и передаем себе передать предмет радиан итак я уже сейчас это принять и вот, и то есть вы не потратили ни единого вообще конца, ни единого кристалла. Я считаю, что это очень полезно. Вот, два что-нибудь посложнее. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Этот способ, скажу сразу, крайне неудобный, потому что это надо заморачиваться. Это надо телефон где-то брать, а где вы его возьмете? Ну, разве что у вас только планшет есть, ну... И то не у всех, да. А у мамы телефон, у нее там, например, не установлен вакин, я не знаю. Да, короче, очень много заморочек. Это пока ты установишь, пока ты зайдешь, пока зарегистрируешься. Пока эта тетка, которая будет постоянно за тобой преследовать и выскакивать, что, ой, ты молодец, ты зашел на локацию, вот это общественный чат, тут вот ты общаться будешь, ой, молодец. Это меня крайне все бесит, и поэтому... Лучше играть честно, просто заходить, крутить это колесо а, с авакоинсами, ходить в Египет. Все, и у вас тогда будут авакоинсы, и вы, соответственно, заработаете на это значок. Ну, этот способ крайне сложный, но это уже ваше дело, использовать его или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. пока.